Итак, запись у нас включена. Рада вас видеть и слышать сегодня на нашей зарядке. Наша сегодняшняя зарядка будет посвящена не просто большим деньгам, а большим страхам. Потому что на самом деле все большие деньги, они рядышком идут с большими страхами. И чем больше у нас денег, тем больше появляется страхов каких-либо, да? И на самом деле мы с вами вот это сегодня с вами разберем, потому что страх – это очень сильная эмоция. И принято считать в обществе, что эта эмоция не просто сильная, она такая негативная эмоция, да. Вы знаете, у меня сразу возникает вопрос – а почему мы говорим, что эта эмоция негативная? С чем это связано? И почему мы ее так окрасили в негативные цвета? С одной стороны, мы понимаем, что страх – это очень жесткий ограничитель. И этот жесткий ограничитель может присутствовать буквально во всех сферах жизни нашей, да? Это не только касательно денег, это может быть и касательно любви, это может быть касательно нашей карьеры, да, то есть, ну, буквально всего может касаться. И вообще нашего развития тоже может быть страх, которым, о чем мы сегодня с вами, конечно же, будем разговаривать. Но мы говорим, что это негативная эмоция. Ограничитель – да, но смотря чего он ограничивает. И вот э, какой то ограничитель, негативный или, может быть, позитивный, я считаю, что на самом деле все зависит от того, как мы это раскрасили. То есть в какие цвета и э, в какие тона мы раскрасили наш страх. То есть он может быть всяким, в зависимости от того, какое мы э, к нему испытываем чувство. Поэтому будем учиться с вами взаимодействовать со страхами. И вопросы, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, это же, конечно, страхи их природа. потому что что это такое, как с ними взаимодействовать, чем питается страх, чем мы его можем подбодрить и увеличить или, наоборот, с ним так повзаимодействовать, что мы не будем даже и бояться, в принципе, ощущать этот страх на каком-то уровне. Ну да, есть, да, это эмоция, и она же наша, эта эмоция, поэтому вот учимся с ним взаимодействовать. Отдельно разберем с вами страх больших денег, поскольку мы с вами все находимся в компании и видим, что... Наши вложения, огромное количество различных инструментов, которые нам предоставляет компания Века, она нам позволяет иметь большие деньги. И чтобы к этому подготовиться, к этим большим деньгам, мы сегодня с вами и работаем с большими страхами, чтобы не бояться этих больших денег, чтобы когда они к нам придут, мы будем радоваться этому и писать в чатах, что увеличился доход, что мы правильно пришли в нужное место, в нужное место с нужными деньгами, с нужными людьми, и мы взаимодействуем с друг с другом с радостью, и у нас отсутствует страх больших денег. Ну и, конечно же, как обычно, я поделюсь рекомендациями. Рекомендации и я написала именно, как взаимодействовать со страхами, потому что считаю, что борьба, любая борьба которые вот, говорят, да, люди, я буду сейчас бороться со своими там эмоциями, страхами, но если у тебя это встроенная единица, твоя эмоция, как ты с ней будешь бороться? Научись с ней взаимодействовать. Именно так мы и научимся с вами взаимодействовать с нашими страхами. Итак, значит, поскольку мы говорим, что страх – это эмоция, которая присутствует внутри нас, Значит, это какое-то состояние, да, и вот мы испытываем это состояние, которое обусловлено какой-то реальной угрозой, то есть мы что-то увидели и, соответственно, напугались, напугались там человека или каких-то событий или чего-то предстоящего, мы чего-то напугались. Это знаете, как выглядит? Ну, буквально, как вот у вас, допустим, лампочка дома горит, да, ну, горит нормально, спокойно, вы как бы ничего не ощущаете, вдруг она начинает мигать, мигать. Она говорит вам, угроза, угроза, обрати внимание, обрати внимание, да. И вот э, именно эту роль, именно эту функцию выполняет... Вот это состояние, это наша эмоция, которая говорит, обрати внимание. Но ты же обращаешь внимание просто так на лампочку, которая замигала. Значит, что-то нужно сделать, да? Соответственно, давайте также будем обращаться и с нашими страхами, потому что страхи нас окружают ну, буквально повсюду. То есть страхов на самом деле очень много, и они везде. Да? Поэтому самая главная задача – это научиться с ними взаимодействовать, взаимодействовать так, чтобы они нам не причиняли вреда, а наоборот нам показывали э, мигающую лампочку и говорили, э, куда туда ходи, а туда не ходи, да? или обрати внимание, как тебе грамотнее и э, лучше поступить, потому что… Я вот выделила, конечно же, все страхи, я написать не смогла, потому что их очень много, их просто безмерное количество, и, и, и, соответственно, даже, даже считать не стала, когда <смех> окуналась вообще в эту тему. То есть я посмотрела, что их можно просто разделить на какие-то группы. Ну вот э, страх, допустим, пространственные страхи, да, мы все испытываем какие-то пространственные страхи. Это может быть страх глубины. Но мы же не лезем э, на глубину, допустим, без скафандра, мы же без оборудования не лезем там на э, 20 метров э, ниже уровня моря, да. Правильно? Мы же смотрим, то есть, чтобы нам одеться, чтобы у нас была безопасность для нас самих. Точно так же мы не прыгаем с высоты, за кошкой не выходим. Да? Это вот страх, нормальный страх, он нас предупреждает. Ты из окошка не выходи, выйди через дверь, там будет надежнее, спокойнее, и все в порядке. Поэтому страх у кого-то есть, страх открытого пространства, у кого-то страх закрытого пространства и так далее. То есть это пространственные страхи, они есть в нашей жизни. Есть страхи социальные, которые нас окружают. Это, соответственно, человек всегда испытывает страх каких-либо перемен. То есть все, что касается, вот мы живем в каком-то определенном своем ритме, вдруг решили что-то поменять. И всегда возникает страх, а вдруг там будет хуже, а вдруг там будет не так, а вдруг там что-то. И вот этот страх значит, мы с ним взаимодействуем, да, естественно, страх противоположного пола, поймут меня, не поймут, оценят, не, пойм, не оценят, тут же страх, страх секса присутствует, ну, то есть вот такие вот страхи, они вокруг нас, вот этот вот страх болезни, в котором мы сейчас, так сказать, находимся и нами руководят, так сказать, страхом болезни, используя его, то есть очень много страхов, которые вокруг нас. И смотрите, мы очень часто боимся кому-то навредить, допустим. Что это такое? Это, конечно же, тоже страх, потому что страшно, а вдруг не нужна твоя помощь, или там, а вдруг окажешься не у места, не у дела, ну, а вдруг я не так сделаю, как вот там человеку, допустим, хочется, да? Самая такая неприятная штука – это страх страхов, когда чувствуется что-то внутри, какое-то опасение, какая-то боязнь внутри тебя, да, и ты не понимаешь, что, и тогда это называется страх страхов, то есть я чего-то боюсь, а чего я вообще не понимаю, чего я боюсь, вот такая вещь э, тоже, э, к сожалению, присутствует у нас, и э, с ней тоже нужно научиться взаимодействовать, ну и как вы понимаете, что на самом деле все эти страхи, они основываются на главном страхе смерти потому что если бы не было этого страха, то и этих бы всех страхов не было. Но представьте, что, понятное дело, мы с вами пришли в эту жизнь, мы уже родились, и мы идем э, к этой точке, да, то есть хотим мы или не хотим, мы э, испытаем э, то, что нас ждет впереди, поэтому страх смерти, э, к нему нужно ну, по-особенному относиться, то есть его оставить в покое, как что-то такое, да, это есть, это случится в обязательном порядке, поэтому я не буду его приближать, потому что когда мы начинаем это бояться, да, когда мы начинаем опасаться, то тогда мы еще сильнее привлекаем это все, да, и как бы сокращаем время своей жизни, поэтому нам, мы же не об этом, мы же наоборот хотим жить долго и счастливо, мы хотим быть финансово свободными поэтому соответственно мы говорим о том что э, главный э, страх это не страх для нас потому что смотрите мы же все в детстве помните когда нам говорили ни в коем случае зимой не трогай железо языком а что мы делали мы шли в этот страх поэтому что нами руководила любопытство любопытство. А что же это такое будет? И вот э, это самое любопытство нам очень часто помогает в том, чтобы преодолевать наши страхи. Поэтому мы э, совершенно спокойно... Идем э, под час в страх именно потому, что любопытство. Э, страшно куда-то уехать, допустим, в другой город или начать путешествовать. Ну, так любопытно, ну, так интересно, а что же там будет, да? И вот, э, соответственно, это любопытство э, очень часто э, как бы занимает первое место э, внутри нас, и мы, э, соответственно, идем в этот страх. Поэтому, э, Прежде всего чтобы понимать как взаимодействовать со страхами, мы с вами поговорим о природе страхов Значит, откуда они вообще берутся да? то есть ну, с одной стороны мы уже с вами зафиксировали что это эмоция которая внутри нас. Но эту эмоцию которая внутри нас ее можно развить и превратить дать ей такой какой-то там ну, простор, что она просто разовьется. А с другой стороны, мы можем с ней очень хорошо, ласково повзаимодействовать, что, в принципе, она займет свое место. Понятно, что опыт или природа страхов, которые к нам пришли, это прежде всего с детства. И вот на примере больших страхов и больших денег мы с вами как раз-таки посмотрим природу страхов. То есть прежде всего мы это все зафиксировали с вами с детства. Потому что очень часто родители нам говорили о том, что это слишком дорого, это я тебе покупать не буду, потому что это для нас дорого, или это твои капризы, и тебе это вообще не надо. Да? Вот, э, у каждого есть свой опыт, и у каждого есть какие-то такие ограничения, которые пришли с детства. Они могут быть больше или меньше, но при этом мы всегда слышали что-то о деньгах, потому что деньгами руководили родители, да, деньги тратили родители, а мы выступали в форме, ну, то есть в роли просителя. Да, купи, мне там, купи мне то, купи мне все, дай мне денег на мороженое, дай мне денег там, на игрушку и так далее. И здесь мы могли получать какие-то, ответы от родителей, и э, вот этот опыт с детства мы зафиксировали у себя, и э, как принято обычно, и мы это понимаем, и знаем, что мы это переносим в свою жизнь, хотим мы этого или не хотим. Конечно же, мы э, опыт какой-то от окружающих, естественно, знаем и слышим этот опыт, потому что э, люди, допустим, ну, вот, вынуждены экономить, чтобы что-то купить или вынуждены что-то сделать, поэтому вот из-за этого, собственно говоря, мы ощущаем вот это вот, я, я вынужден сэкономить, я не могу это купить, у меня это не так, у меня это не сяк, потому что у меня нет денег, да? это опыт окружающих, который тоже может к нам прийти. Ну, и, конечно же, наш с вами личный опыт, который мы все с вами испытываем. Допустим, значит, ну, первый момент – это момент дефицита, когда... У нас на что-то не хватило денег, мы говорим, опять денег не хватило, опять там какая-то штука случилась, ну, ну, не получилось, там не хватило денег, да, это э, дефицит. Но и с другой стороны, мы с вами можем испытать и другой опыт, когда, представьте, э, к нам, допустим, на нас свалилось огромное количество денег, и мы, ну, допустим, что-то выиграли, что-то получили такое, да, то есть у нас есть много денег. Вопрос. А что с ними делать? А куда их потратить? И возникает другой опыт. А что я буду с этим делать, да? э, э, с этой кучей денег? И э, здесь, э, соответственно, э, другая сторона медали. И опять же мы учимся взаимодействовать с этим страхом. Мне страшно, что эти деньги могут исчезнуть. Вот они ко мне пришли, свалились такой кучей, и вот они могут исчезнуть. А что с этим делать? И как с этим быть? Да? Поэтому какие здесь могут быть результаты? Ну и тот, и другой результат на самом деле, наш личный опыт и больших денег – Значит, дефицита, то есть к нам пришли деньги, они могут исчезнуть, мы стараемся быстрее потратить и так далее. Значит, недостигаемость больших денег, то есть это может быть такой результат, когда у нас совершенно четкое убеждение, мы не понимаем, куда какие большие деньги, они становятся нашими недосягаемыми какими-то предметами, и что с ними вообще фантастика, большие деньги вообще не для простых смертных, то есть все. И это сразу блокирует, это сразу блокирует настолько, что... Соответственно, денежная энергия, о которой мы с вами говорили на предыдущих зарядках, мы говорили о законах денег. И представляете, мы такую блокировку получили, потому что возник страх. И вот чтобы это, этой блокировки не было, именно поэтому мы сегодня с вами и говорим, как взаимодействовать со страхами. Ну и я вам выделила... Достаточно много, и прямо вот отдельно хочу разобрать все страхи, которые связаны с большими деньгами. Потому что, значит, вот именно эти страхи, они и блокируют большие деньги. Значит, первый очень важный момент – это неумение распоряжаться большими деньгами. Это незнание, что с ними делать. И э, главное, что когда человек не знает, куда их потратить, то, соответственно, что? Ну, возникает вопрос, зачем они вообще нужны? Да, не нужны они вообще, потому что не знаю, куда их потратить. И вот сразу э, выстраивается блок вот этих вот э, больших денег. И здесь я хочу вам напомнить, посмотрите, пожалуйста, мы с вами проводили зарядку «Финансовая грамотность» и как взаимодействовать с собой, с деньгами, финансовой грамотности, мы это с вами обсуждали. И главное, как с этим страхом взаимодействовать, это поставить себе цель, выстроить задачи, значит, сказать о том, что я хочу свои желания обрисовать, свои цели написать, свои задачи написать на большие деньги. И тогда у вас не будет возникать вопроса. Когда ко мне придут большие деньги, я четко знаю, на какие задачи мне нужно их потратить. И уже все, вопросов вообще никаких не возникает. Все. Значит, главная задача – поставить цель. Так? Значит, и эту цель желательно... Прописать. И прописать не просто так, а прописать прямо в подробностях. Значит, второй страх, достаточно тоже серьезный такой страх, это страх показаться меркантильным. Ну что вот все люди будут думать о том, что у меня как бы вот только мне и нужны деньги, и больше мне вообще ничего не надо. Но смотрите, вот этот страх он очень сильно блокирует нашу финансовую свободу и вообще чувство защищенности. А это важнейшие вообще ощущение внутри э, каждого человека. И мы прежде всего с вами идем э, к финансовой, конечно же, свободе. Именно для этого мы и говорим с вами о больших деньгах. Поэтому нужно понимать, что я, задача, я выбираю себя, и для меня важно не то, как обо мне подумают кто-то, другие люди, а то, как мне будет комфортно, насколько мне будет комфортно в нынешней, сегодняшней жизни. Потому что единственный человек, которому важен мой уровень жизни, это я сама или я сам. Ответьте, как только вы ставите себя на первое место, как только вы выбираете себя в приоритет, а не кого-либо, то, соответственно, сразу же у вас этот страх становится, ну, он отодвигается, он становится для вас абсолютно неактуальным. Значит, страх ответственности, страх ответственности, что это значит? За нас родители решали очень многие вопросы, и нам было комфортно, и на самом деле следующая ситуация возникает, если нам комфортно в этой ситуации, то зачем я буду принимать какие-то решения, я дальше решение всех вопросов и всех проблем переложу на своего партнера, да пусть сам решает или там сама решает, чего и как. И, соответственно, а после этого можно еще и обвинить в том, что неправильно сделали решение, неправильно там приняли что-то и прочее. Да? И вот этот вот страх ответственности, это на самом деле серьезная штука, которая закрывает нам осознание, что я взрослый. Я взрослый, и уже незачем обвинять родителей в том, что что-то неправильно или что-то не так сделано. Или там, значит, меня не так воспитали, мне не то сказали, мне не то привили, там и так далее, и так далее, да. Поэтому я сам взрослый человек, я принимаю решения и ответственность за свою жизнь. И как только это человек осознает, то, соответственно, вот этот страх ответственности, он тоже ослабевает, он уходит. Ну и, конечно же, когда мы совершенно спокойно говорим о деньгах и понимаем, что это такое, тогда мы понимаем, что у нас нет этой проблемы. Потому что деньги – это энергия, мы всегда можем привлечь эту энергию к себе и найти то состояние, в котором мы будем получать хорошие большие деньги. А если мы умалчиваем об этой проблеме боимся о ней разговаривать – то тогда, конечно же, это и есть проблема, с которой нужно поработать и получить решение этой задачи. И я думаю, что еще один страх очень серьезный, это когда вы все, это вообще любимейшая фраза в обществе, деньги портят людей, да? я думаю, что вы не раз это слышали, и вокруг себя, скорее всего, вы сколько раз слышали такое высказывание, деньги портят, и вообще зачем деньги, когда сразу человек портится, и так далее, и так далее. На самом деле, этот вопрос мы с вами уже прорабатывали и говорили на зарядке, что деньги – это индикатор, а раз деньги – это индикатор, он показывает сущность человека. И если человек был внутри, ну, таким непорядочным, да, то есть готовый там что-то сделать, хитринки там что-то еще такое но опять же непорядочный с нашей стороны да с нашей точки зрения а он-то может быть для себя для него -то это все нормально но вот эм, поскольку деньги это индикатор они показывают какой на самом деле человек если он э, грамотный порядочный умеет значит там с людьми общаться умеет создавать команду умеет взаимодействовать он всегда будет э, на коне и деньги ему дадут только еще дополнительный ресурс для того чтобы э, лучше себя чувствовать и ощущать и на самом деле Эту, вот этот, вот этот вот барьер, вот этот вот страх можно решить с помощью благотворительности. И я позволю вам напомнить еще такой момент, что когда вы делаете благотворительность, пожалуйста, делайте осознанно ее именно туда где вы знаете, куда будут потрачены деньги, потому что мы очень часто считаем благотворительностью, когда мы даем вот попрошайкам на улице деньги и э, считаем, что это благотворительность. На самом деле это очень опасная такая история, потому что э, вы не знаете, куда эти деньги пойдут. И они могут пойти не во благо, а если не во благо человеку, то и не во благо вам в том числе, и вы как бы себе же делаете плохо, потому что эти деньги могут быть истрачены и на спиртное, и на гулянку, и на сигареты и так далее. То есть это будет не во благо, не благотворительность, а наоборот, это вещь, которая закрывает деньги. Значит, страх потерять деньги – это, конечно же, опыт денежной потери, которая очень часто присутствует у людей, и я думаю, что многие с этим сталкивались, с денежными потерями, и это такая вещь, когда мы как бы боимся, то есть боимся потерять деньги, потому что у нас был такой опыт, и этот опыт мы Транслируем, транслируем в виде страха, поэтому здесь вообще очень просто с этим страхом взаимодействовать, мы просто благодарим, благодарим опыт и говорим, что мы получили из этого опыта, вспоминая вот этот момент, когда вы потеряли деньги, мы говорим о том, что мы благодарим себя, благодарим свой опыт, теперь мы уже знаем, как взаимодействовать. И поэтому следующее наше вложение и так далее, они будут уже более корректными, более грамотными, более правильными. То есть благодарность, она позволяет справиться вот с этим страхом. Значит, страх одиночества или страх потери партнера, о чем он говорит. И это тоже относится к страху больших денег, потому что есть такое ощущение. Ну вот, представляете, значит, я начну зарабатывать там больше, допустим, мужа, или наоборот, он говорит, я начну там зарабатывать больше, да, и вот это вот взаимодействие, что, а вдруг это не так покажется, а вдруг, значит, человек от меня уйдет, а вдруг мне придется там больше времени на что-то тратить, и, соответственно, партнеру это не понравится, и он там уйдет, и так далее, да? это страх одиночества, но на самом деле первая задача решения этого страха, это прежде всего обратиться к своим чувствам, насколько мы действительно любим, потому что когда мы делаем что-то из любви, то нам не страшно. Мы делаем это из любви, и мы хотим прежде всего и себе финансовую свободу, и своим окружающим да, получить и ощутить вот это вот чувство защищенности. А если у вас просто не любовь, а привязанность, то, собственно говоря, какие проблемы? Точно так же окружение. Окружение, оно может меняться в течение жизни, и... Эти люди, которые вокруг вас, они точно так же могут развиваться. Почему вы в данном случае боитесь позволить людям принимать свое решение? Это же не наша собственность вокруг нас, да? Наши люди, наше окружение, наш партнер, он сам вправе принимать решение, Готов он с вами двигаться, учиться, развиваться, входить в ваше окружение, в ваше близкое окружение, или не готов, или он готов все поменять. Поэтому это вот вопрос прежде всего, конечно же, к вашим чувствам. Значит, мы говорим о том, что вот эти вот страхи, они очень серьезно могут блокировать, блокировать большие деньги. И я выделила отдельный страх прямо вот э, отдельно его э, нарисовала, это страх мыслей о деньгах, потому что э, мы с вами говорили о мышлении миллионера, мы с вами очень много внимания уделяем нашим мыслям, э, нашему разуму, и потому что сила мысли – это огромнейшая-огромнейшая энергия. И представьте себе, что... Значит, у нас есть какое-то желание, у нас есть какая-то цель, у нас есть задачи. И мы эти задачи прописали для больших денег. Через что мы это прописали? Через мысли. Мы прежде всего это э, обрисовали в мысль. Потом мы свою мысль выложили там на бумагу. И после этого мы наметили задачи, шаги, как мы пойдем э, к решению э, того, чтобы эти задачи, эти цели у нас выполнились. Соответственно, вот этот вот страх мыслей э, о деньгах – это огромная энергия, которая может либо блокировать, либо, наоборот, открывать нам новые пути. Здесь, э, значит, что э, очень интересно, что когда возникает вот это вот ощущение, ну что деньги, что-то такое неприличное, что-то такое нехорошее, и отсюда и возникает вот этот страх мыслей, потому что человек считает, что вот это вот, ну что буду о них думать, когда они вообще таки ну даже неприлично думать об этих деньгах, это что-то такое меркантильное, что-то такое неприятное и Соответственно, все взяли и заблокировали, да, а возникла какая-то паника и беспокойство по этому поводу, это тоже может вызывать как раз-таки мысли. И к чему это приводит? Это приводит на самом деле к очень плачевным результатам, потому что люди очень часто боятся даже брать деньги за свою работу, понимаете? Ну, подумаешь, я там что-то сделал. Это связано и с психологами, это очень часто связано и с массажистами. Ко мне много людей приходили на проработку как раз вот этого вопроса. Человек жаловался, что ну вот я стесняюсь брать деньги за свою работу, как вот, ну как вот так, как мне с этим э, проработать? А, спрашиваю сразу, а что вы говорите, когда вас благодарят, вам говорят, спасибо вам большое, у вас э, вы прекрасно оказали мне там помощь, вы мне там помогли с чем-то, да? И человек такой отвечает, да не за что. И сразу такая низкая самооценка у человека. Он, да, он боится больших денег, он боится брать деньги за свою работу. Это сигнальчик такой, знаете, опять красная лампочка, чик-чик, загорелась. На самом деле у нас есть совершенно другие слова. Уберите вот эту фразу вообще из своего, просто в принципе, э, из своей речи. Потому что если вы затратили время, если вы затратили энергию, то вас есть за что благодарить. Вы сделали человеку приятное, значит, вас есть за что благодарить. И, конечно же, вы можете сказать «пожалуйста», вы можете сказать «во благо», да, вы можете сказать «я рад, что я вам помог». да, То есть вот куча разных фраз и очень хороших фраз, приятных фраз, которые откроют э, дорогу, откроют путь и, конечно же, откроет вам дорогу к большим деньгам. И я предлагаю посмотреть, возвращаясь несколько раз уже в своих зарядках, предлагаю вам написать все аффирмации, плохие высказывания, связанные с деньгами. И поскольку мы говорим о больших деньгах, поскольку мы говорим о больших сбережениях, из которых из больших денег можно сделать еще больше деньги, поэтому я вам здесь приготовила такую аффирмацию. Например, я боюсь потерять все свои сбережения в результате неблагополучной финансовой сделки. Да? То есть ну вот такое может присутствовать. Что это? Это страх. Я же боюсь. Я боюсь потерять. И этот страх, он не просто страх, он такой огромный страх, и он настолько блокирует наши действия, что о нем нужно прямо отдельно поговорить и отдельно это прописать в другую аффирмацию. Я всегда принимаю правильные решения. И чувствуете сразу вместо вот этого вот какого-то какой-то боязни внутри возникает чувство. Спокойствие. Я всегда принимаю правильные решения. Я знаю, как сохранить и приумножить мои финансы. Мои деньги всегда в безопасности. Я всегда получаю удовольствие от своих сделок. Понимаете? И вот сразу возникает другое ощущение внутри тебя. Ты прямо чувствуешь, как решаются вопросы. Как будто бы с разгону они решаются. Я предлагаю провести сейчас расстановочную диагностику. Значит, возьмите, пожалуйста, два предмета, которые есть вокруг вас. Любые два предмета, которые есть вокруг вас. При этом, значит... Есть расстановочные диагностики, мы с вами как раз поговорим сейчас о наших больших страхах, каких-то, значит, ограничениях и так далее, и так далее. И как работает расстановочная диагностика? Она может быть открытой и закрытой. Открытая расстановочная диагностика – это когда вы знаете, чем назначен первый предмет, чем назначен второй предмет. И закрытая расстановочная диагностика ⁇ это когда вы не знаете. Я назначаю два предмета, что-то первый предмет, что-то второй предмет. Но поле работает, наше поле работает таким образом, что как только я сделала вот этот вот посыл, как только я назначила, ваша подсознание уже прекрасно знает, что значит первая фигура, что значит вторая фигура. Я на самом деле больше люблю закрытую э, расстановочную диагностику, потому что она больше действует на наше подсознание, и э, мы тогда уже э, не можем руководить, ум у нас не включается, и мы на уровне подсознания совершенно четко понимаем, в чем наша проблема. Поэтому я больше люблю закрытую расстановку, расстановочную диагностику. И в связи с этим я прошу вас взять два предмета. Итак, мы назначаем с вами первый предмет. И я назначаю второй предмет. Пожалуйста, посмотрите, что вы чувствуете. По отношению к первому предмету вы можете взять его в руки погладить потрогать положить руку на этот предмет почувствуйте этот предмет что вы ощущаете на уровне чувства и причем не зависайте а первое что вам приходит это и есть правильное. это может быть Какая-то неприязнь, может быть, даже вот недовольство, может быть, даже какая-то ненависть, а может быть, любовь, может быть, наоборот, такое притяжение, может быть, какое-то ощущение, что вам это приятно. Вы держите в руках и чувствуете, что ну, все хорошо, все замечательно. Угу. Почувствовали? Поддержали в руках? Поставьте, пожалуйста, на место. Будьте добры, возьмите, пожалуйста, второй предмет. Вы его можете взять в руки, можете положить на него ладошку, можете его поддержать в руках. И то чувство, которое к вам пришло первым, оно и будет наиболее ярким и правильным. Это чувство радости, любви или ненависти или неприязни. Что вы ощущаете? когда дотрагиваетесь до этого предмета. Почувствовали. Можете написать в чате свои ощущения, что это и как. Можете зафиксировать на бумаге. Можете просто запомнить, потому что сейчас я раскрою карты, и мы пойдем с вами в медитацию, и мы с вами будем взаимодействовать, взаимодействовать с этими с нашими предметами. При этом я вас попрошу занять очень удобное положение, я вас попрошу расслабиться и поставить ноги или стопы прям на пол, чтобы вы прям почувствовали пол наша медитация будет называться я мастер меняющий свою реальность а я вам при этом говорю и значит включаю легкую музыку которая нам поможет в медитации с вами значит первый предмет который мы с вами взяли это был страх больших денег. Это был блок больших денег. А второй предмет, который у нас был с вами в руках, это был магнит больших денег. Это как раз были большие деньги. Я вас попрошу, эти предметы... Поставить так напротив себя, чтобы вы их ощущали. И могли взять руки вначале один, потом второй. То есть вначале мы будем с первым работать, потом со вторым. Пожалуйста, погрузитесь внутрь себя. Закройте глаза. Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и медленный спокойный выдох. Слушайте музыку и погружайтесь внутрь себя. Ощущайте свое пространство. И вы берете в руки первый предмет. Это ваш страх, ваша денег, это ваш блок, который вы чувствуете. И ощутите, пожалуйста, проекцию этого предмета внутри себя. И теперь вы знаете, где у вас живет. больших денег. И вы чувствуете, чувствуете его внутри себя. И когда вы только почувствовали это, вы начинаете взаимодействовать с этим страхом. И прежде всего, мы благодарим. Благодарим этот страх Я благодарю тебя Благодарю за твои ограничения Благодарю за опыт, который ты принес в мою жизнь Я благодарю тебя за новое осознание Я благодарю тебя за ощущение которые я испытал искал Я благодарю тебя за то, что ты был в моей жизни. Я благодарю тебя за то, что ты мне помогал и за то, что ты мне помогаешь прийти к новым вершинам, прийти к новым открытиям. Я благодарю тебя я благодарю Тебя и с радостью отпускаю. И вы чувствуете, как сгустки энергии этого страха поднимаются все выше и выше. И через вашу голову, словно воздушные шарики, словно мыльные пузырьки, выходят наружу. Вы уже не ощущаете никакой неприятности. Вы уже понимаете, что у вас высвобождается огромное количество энергии. И вы понимаете, что у вас высвобождается огромное количество места внутри вас. И когда вы свободны, вы ощущаете, что сзади как будто раскрываются крылья, огромные крылья, которые готовы вас нести вперед. И вы берете другой предмет и рисуете проекцию внутрь себя магнита больших денег, и вы ощущаете, что этот магнит больших денег увеличивается внутри вас. И вы чувствуете, что каждый день приносит вам новые возможности, и вы чувствуете, что этот магнит больших денег внутри вас, и вы получаете удовольствие что вы лучше в своем деле. Вы притягательны, вы притягательны для денег. У меня всегда есть деньги. Я живу в изобилии и процветании. Деньги легко приходят ко мне. Мне нравится моя жизнь. Я горжусь своими достижениями. Я радуюсь каждому новому дню. Я получаю удовольствие. Я позволяю себе иметь большие деньги. Деньги приносят мне радость и удовольствие. Я позволяю себе вкладывать деньги в успешные программы. Я приумножаю свои деньги. Я благодарю свои деньги, которые позволяют мне быть финансово свободным. Я благодарю всех, кто помогает мне в этом успехе. Я принимаю эту возможность. Я успешный человек. Я радуюсь успехам своей жизни. Я притягательна. Я магнит для денег. Я живу в изобилии. Я счастлив. Это моя жизнь. Я притягатель для больших денег. И вы чувствуете, как внутри вас увеличивается это поле, поле притяжения. Вы чувствуете что вы становитесь свободны и вы готовы принимать большие деньги. Вы делаете глубокий вдох, медленно, спокойный выдох, и на выдохе открываете глаза. Поделитесь, пожалуйста, как вы, как ваши ощущения, как вы чувствуете себя. Все пришли в наше пространство. как ваш магнит денежный вырос, вы почувствовали себя магнитом денег. А я вам расскажу... Здорово, магнит для денег, это здорово. А я вам расскажу комплексный подход, как взаимодействовать со страхами. И э, на самом деле для взаимодействия со страхами мы применяем, конечно же, комплексный подход, не просто так. Мы смотрим, значит, прежде всего, э, чтобы со страхом повзаимодействовать, нужно понять, э, что этот страх есть внутри тебя. Принять спокойно это осознать. То есть я взрослый человек, и я понимаю, что страх может быть во мне, да, поэтому вот я осознаю, что есть такой страх. И на самом деле это первая ступенька, которая очень-очень важна для нас, и как только мы ощущаем, что я чувствую, я принимаю, да, страх есть, вот у меня есть такая эмоция, отлично. Второе, мы определяем причину этого страха, из-за чего он возник, из-за какой эмоции, из-за каких событий, из-за какого человека к нам пришел этот страх, что активировало нам этот страх. То есть как только мы определяем причину, то, соответственно, нам легко найти метод взаимодействия и с проработкой этого страха. Конечно же, как мы можем проработать? Ну, прежде всего, мы можем обратиться к специалисту. Ну, пожалуйста, да, легко и просто мы можем с помощью специалиста это все проработать. Также мы можем проработать это самостоятельно, решив этот вопрос. И мы сейчас с вами прямо отдельно об этом поговорим, как можно это самостоятельно проработать. Ну и очень важный момент – это принять это как опыт и поблагодарить, потому что вот это э, тот самый комплексный подход, с помощью которого вы можете э, взаимодействовать со своими страхами. Значит, мне хочется вам рассказать методы самостоятельной помощи. Ну, во-первых, сегодня с методами самостоятельной помощи я вас уже познакомила частично, да, потому что мы с вами написали аффирмации, и аффирмации вы можете дома сделать столько, сколько вы считаете нужным, расписать все, то есть вот в аффирмациях совершенно спокойно написать, что и как, то есть как вы относились к деньгам, как вы хотите к ним относиться. То есть вот с помощью аффирмации очень легко э, прорабатываются страхи, особенно страх больших денег, вообще страх денег. Значит, э, аутотренинги. То есть аутотренингов на сегодняшний день достаточно много, и вы можете на них пойти, можете найти их в интернете, то есть скачать их и позаниматься. Значит, конечно же, медитация, потому что вот только то, что мы сейчас с вами сделали, это расслабление, медитация очень сильно помогает прорабатывать, и это метод самостоятельной помощи, и я ее рекомендую, потому что это очень хороший способ проработки, и проработки страхов любого порядка занятия спортом меня вот очень сильно выручали физические физические упражнения, чтобы выйти вот из э, тех мыслей плохих, которые одолевали, то есть в определенный промежуток времени, то есть вот меня это очень сильно спасало. Поэтому занятия спортом это очень хорошая э, такая самопомощь, и я ее естественно рекомендую. Э, я рекомендую э, йоговские йоговские вещи, то есть это дыхание йоговское, потому что оно тоже помогает, и мы с вами, я даже показывала вам несколько упражнений дыхательных в одной из зарядок, которым можно пользоваться, и на самом деле мы можем даже свое состояние понять через дыхание, потому что насколько у вас дыхание равномерное, Настолько у вас э, хорошо работает ваш организм. И для проверки вы можете сделать совершенно простое упражнение. То есть на, э, вдохе, на вдохе у вас идет э, задержка дыхания в течение минуты. Это значит, там у вас все в порядке. А на выдохе вы задерживаете дыхание на минуту 30 секунд. Э, то тогда, значит, ваш организм работает как часики. Если у вас э, какая то есть э, меньшее количество времени, вы держите да, э, это упражнение, то тогда, соответственно, вам нужно позаниматься позаниматься спортом, позаниматься йоговскими практиками, вообще поработать, э, поработать с дыханием. То есть это вот, э, может быть таким, опять же, таки сигнальной лампочкой на то, что обратите Пожалуйста, внимание, не буду вдаваться в медицинские термины, там, что там, митохондрии меньше, там, и так далее, это все прочее, вот, поскольку я не медик, но вот с помощью такого упражнения можно на самом деле обратить внимание на свое здоровье. И, значит, еще один метод мне очень нравится, я его тоже отдельно выделила и хочу с вами поделиться. Метод постепенного сближения с деньгами или решения вопроса проработку страха денег. Значит, этот метод мне очень нравится. Почему? Потому что на сегодняшний день он стал крайне актуальным. Мы очень часто рассчитываемся телефонами, карточками банковскими, да, и не используем наличных денег. И отсюда я столкнулась в своих консультациях, в окружении, столкнулась с людьми, что люди начали переживать, беспокоиться как взаимодействовать с деньгами, то есть прежде всего взаимодействие с наличными деньгами, что с ними вообще делать-то, как с ними вообще быть, а это вырабатывает страх больших денег в том числе, поэтому обратите на это внимание. Так вот, я предлагаю взять купюру, желательно, чтобы эта купюра была значимой для вас, да, и ну, вы не просто так ее там, взяли в 100 рублей и безрасходовали. Да? То есть это должна быть значимая для вас купюра. Ну, допустим, 5 тысяч рублей. Вы ее взяли. И, значит, первый момент мы что делаем? Мы вначале обманываем свой мозг, говоря о том, что, ну, да, вот у меня есть купюра 5 тысяч рублей, положу-ка я ее в карман. И положили ее в карман, ну, на 5 минут, якобы на 5 минут. И с этой купюрой вы ходите в течение дня, совершенно спокойно, она у вас в кармане. И вам нужно в течение дня этой купюрой рассчитаться. И рассчитаться за какой-то товар или за какие-то товары, то есть эти деньги израсходовать. При этом, смотрите, если у вас есть страх израсходовать эти деньги, тогда вы используете перчатки. Тем более, что сейчас это можно легко сделать. Значит, используйте перчатки, с помощью перчаток вы, значит, подаете эти деньги и тратите их. Это нужно сделать несколько дней подряд. После того, как вы почувствуете, что вы готовы взять руками деньги, после этого вы это упражнение повторяете. Повторяете и, опять же таки, уже прикасаетесь к деньгам, прикасаетесь рукой совершенно спокойно, голой рукой прикасаетесь к деньгам и точно так же носите ее в кармане, и потом в течение дня рассчитываетесь. И пусть это несколько раз упражнение повторяется, для вас это будет таким как бы сближением денег. То есть ну, это делает только тот, кто ощущает, что вот ему страшно взять наличные деньги, страшно рассчитаться наличными деньгами. Ну привыкли же мы карточкой платим все время и не задумываемся, там телефон приложили и все, и у нас вроде как все в порядке. На самом деле, Обратите, пожалуйста, внимание, потому что это вырабатывает страх денег. И я, допустим, использую это упражнение только для того, чтобы повзаимодействовать с наличными деньгами, чтобы ощутить наличные деньги и понять, что они совершенно не страшные, и с ними можно взаимодействовать. Итак, значит... Я вам основные все вещи рассказала, поделилась рекомендациями, как можно взаимодействовать с деньгами, поделилась своими знаниями по поводу страха больших денег. И, конечно же, я попрошу открыть чат и попрошу вас написать, как ваши ощущения, Вижу, что медитация понравилась, девушки пишут мне, что магнит для денег, превосходно, магнитище даже у Татьяны, здорово, я рада за вас. Пишите, пожалуйста, какие у вас есть вопросы, какие у вас есть осознания, что вы почувствовали во время нашего сегодняшнего эфира – и, может быть, что-то вы уже решили, что возьмете с собой для проработки ваших денег, прежде всего, конечно же, начните с того, чтобы написать свои цели и задачи. И это сразу прямо настолько облегчит вам движение вперед и движение к большим деньгам. Тем более, что наша с вами компания дает вообще колоссальное количество инструментов, и мы с вами можем все это спокойно взять и, значит, увеличить свой финансовый доход просто в разы. И инструментов становится все больше и больше, инструменты становятся все более и более интересными и важными для нас, которыми мы с удовольствием на самом деле делимся. Ну и... Пока вы пишете свои вопросы, возможно, да, пишите свои осознания. Я очень рада, что вам понравилось, я благодарю вас. И мне хотелось бы анонсировать свое следующее, свою следующую зарядку. Мне хочется поговорить с вами об инвестициях в себя. Вот так я хитро обозвала тему нашего эфира будущего, и мы с вами эту тему будем затрагивать. Я рада, рада что вам понравилось, вижу, что много приятных, приятных отзывов идет. Вам спасибо большое за эфир. Пусть все будет во благо и пусть вы возьмете самые важные, самые нужные какие-то для себя вехи для того, чтобы совершенно спокойно работать с большими деньгами, потому что они у нас близко, не за горами. Мы прямо их уже ждем, ждем с нетерпением и соответственно нам нужно с ними научиться взаимодействовать. Я вас благодарю, очень рада встрече с вами и буду рада, что делиться с вами новыми своими открытиями и тем, что мне приходит во время нашего эфира что-то интересное. Я об этом всегда рассказываю. Благодарю вас, всего вам хорошего. Я выключаю запись.